Это фантастика, список привычек, в общем у меня 4 категории дел без напряга, повышаю свое здоровье, с ребенком по-другому никак, помогайте мне Всем привет, меня зовут Алена Ивона, как вы знаете канал мой о саморазвитии и какое же саморазвитие без планирования, но Планирование очень классная штука, а если у тебя есть ребенок, то планирование становится немножечко другим, не таким, как пишут об этом в книжках. В общем, расскажу вам о том, как я планирую вместе с ребенком. Естественно, планирование с ребенком по времени это фантастика. И я планирую, но уже немножечко по-другому. Мой день состоит не из часов, 9 часов, 10 часов, 11 часов. Мой день состоит из промежутков. Промежуток бодрствования сына, промежуток сна сына, промежуток бодрствования и так далее. В общем, я примерно ориентируюсь на эти промежутки, знаю, сколько времени спит ребенок, как часто он это делает и планирую относительно этого. Что я делаю в начале? В начале воскресенья я сажусь. И выписываю дела, которые хотела бы, чтобы к концу недели были выполнены. Также у меня есть список дел, которые нужно делать каждую неделю от 1 до 4 раз в неделю. То есть, там, например, готовка 4 раза в неделю или 3. Ну, все варьируется от количества еды. В общем, я составила список того, какие дела нужно делать регулярно каждую неделю. У меня есть этот перечень. Также у меня есть дела, которые я считаю, что нужно мне делать для своего саморазвития. Это, например, снимать на ютубчик. Также дела, которые касаются моего здоровья. И есть еще список дел, список привычек, которые я хотела бы внедрить в свою жизнь. Я ищу для них время, постараюсь приучать к себя, учусь делать это правильно. В общем, у меня 4 категории дел. И когда я вот сажусь в воскресенье, начинаю планировать... Неделю я распределяю эти списки так, чтобы каждый день был равномерно загружен. Чтобы не было такого, что я в один день и видео снимаю, и готовлю, и ванну мою, и все, что только на душу придется. В общем, я распределяю так, чтобы из разных категорий дела были каждый день, но при этом равномерно, без напряга не старайтесь делать эти списки максимально короткими чтобы оставалось время на форс-мажорные обстоятельства когда у ребенка плохое настроение, когда у вас плохое настроение, когда муж заболел в общем оставляйте для этого всего промежутки свободные от ваших дел просто не задумывайтесь над тем, что вы будете делать, если с часу до трех у вас появится свободное время и вот я распределила дела в течение недели Дальше я анализирую, какие дела следует делать во время бодрствования малыша, какие дела следует делать во время сна, какие как, когда он уйдет на ночной сон. Смотрю, какие дела шумные, их делаю во время бодрствования, какие дела требуют максимальной концентрации, их я оставляю на сон малыша. В основном это монтаж видео, написание сценариев, чтение и так далее. Также я оставляю на тот момент, когда сын уснет, занятия йогой. То есть мне Комфортно, когда он спит, и я занимаюсь йогой, повышаю свое здоровье. Ну и дальше, конечно же, я распределяю дела по приоритетам. Например, есть шумные дела. Какое дело из этих шумных дел самое приоритетное, я делаю его с утра. Тут смысл такой, чтобы ставить дела с высоким приоритетом на первую половину дня и успеть их сделать, чтобы к концу дня, если вы чего-то не успеете сделать, вы не расстраивались, ведь самое главное, самое нужное вы сделаете. И вот наступает день, когда он уже распланирован, когда у меня уже все дела расписаны, когда их следует лучше всего сделать во время первого бодрствования, второго бодрствования и так далее. И как я действую. Я думаю, какие игры можно превратить в игру. Например, если я загружаю в мойку, ребенок любит потрогать грязную посуду, там постоять рядышком, что-то потеребить. Какие-то дела, пока он играет, я могу сделать, находясь рядом. То есть о, он не переживает, что меня нету, что меня не видно. Потому что я рядом тоже занимаюсь своими делами. Как бы играю в свою игру, а он свою. А уборку в основном я оставляю на вечер, когда все дома чтобы муж занимался с ребенком, а я там перебираюсь где-то на кухне, в ванной, где угодно. Кстати, когда ребенок спит, можно также и в ванной убираться, не так шумно. Как я уже говорила, занятия по саморазвитию и здоровью я оставляю на время сна. В основном я сижу за компьютером и занимаюсь йогой. Когда же я все-таки снимаю видео, это я снимаю в в субботу, когда муж с ребенком уходит гулять или в гости к бабушке или прабабушке. И самое главное правило, которое поможет вам при планировании с ребенком и придерживаюсь его я, это неважно, какой у тебя список дел. Если ты чего-то не успел, то сделаешь это завтра. С ребенком по-другому никак. Пожалуйста, поделитесь тоже своими приемами того как вы планируете с ребенком и вообще я знаю что на ютубе достаточно большое количество мамских блогов поэтому стараюсь не затрагивать тему с ребенком но если вам что-то еще интересно из того что я делаю при наличии своего малыша то обязательно напишите в комментариях возможно я сниму на эту тему видео даже невозможно, а точно сниму на эту тему видео потому что список тем способен заканчиваться. <смех> Помогайте мне. С вами была Алена Ивона. Спасибо за внимание. Надеюсь, мои приемчики вам помогут, и вы будете более продуктивно проводить свои дни. Удачи, пока-то попало. Кстати, кому интересно, муж с ребенком у бабушки. Я видео свое заканчиваю и буду убираться, потому что дома хаос. Пока!